Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь преподавателем и консультантом в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами ознакомимся еще с одним, с одним видео, посвященным восстановлению часа дня рождения в карте Бадзы. Напомню, что в китайской метафизике у нас существует 12 двухчасовок, да, то есть 24 часа в сутках делится на двухчасовки, и каждой двухчасовке присвоена та или иная земная ветвь или знак восточного гороскопа, животное восточного гороскопа. И сегодня мы с вами ознакомимся с некоторыми характеристиками людей, которые могли бы родиться в тот или иной час, да, соответствующий или иному знаку восточного зодиака или восточного гороскопа. Напомню, что в китайской метафизике 12 земных ветвей или 12 земных знаков – это крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья и свинья. И, предположим, если человек рожден в час быка, то он может обладать следующими характеристиками. Ну, конечно же, не весь характер формирует час рождения, но все равно иногда интересно ознакомиться с характером, да, который может давать земная ветвь часа рождения. Еще раз напомню: что земная ветвь это у нас знак да, знак восточного гороскопа. То есть в данном конкретном случае это бык. То есть, предположим, вы можете, прослушав это видео, если вы еще не умеете восстанавливать час рождения, воспользоваться э, описанием характера и например если вы сомневаетесь каких-то двух, двух э, знаках да вот предположим в час быка вы родились или э, в час тигра предположим или в час быка или в час свиньи э, прислушаться к себе к своим каким-то внутренним ощущениям и понять похоже ли э, собственно говоря это описание на ваш э, на но ну, как бы на ваш характер в прошлом видео в комментариях многие просили дать нас алгоритм восстановления часа рождения. Мы бы с удовольствием это сделали, но дело в том, что это достаточно сложный процесс восстановления часа рождения. И в 10-минутном видео невозможно раскрыть все шаги, которые необходимо выполнить, чтобы точно восстановить час рождения. Так что если вы заинтересованы в глубоких знаниях по данному вопросу, то проходите по ссылке справа. И резервируйте участие в нашем закрытом мастер-классе, который будет посвящен восстановлению час рождения. В этом закрытом мастер-классе мы ознакомимся с несколькими методиками, которые помогают нам восстановить час. Итак, предположим, если человек рожден в час быка, то, как правило, эти люди достаточно консервативны, они достаточно трудолюбивы, они могут быть не слишком не слишком публичными, да, то есть может, может, могут быть не многословными, но, конечно же, все остальные знаки и карты тоже формируют безусловно характер, естественно. Но если вот внутреннее ощущение человека какое-то просканировать, то он может обладать вот этими чертами характера. И, как правило, быки, они надежны, трудолюбивы, Это люди, которым можно доверять, они надежные да, для хранения секретов, тайн. Эти люди, как правило, своим трудолю... с помощью своего трудолюбия доб... добиваются успеха в жизни. Вот такими вот чертами характера очень кратко дает, обла... наделяет обладателя карты, которые родились в час быка, такими характеристиками. Следующая земная ветвь, которую мы хотели бы рассмотреть, это тигр. Если человек родился в час тигра, по поводу времени еще раз напомню, что это промежутки времени, в которые рождены те или иные знаки. Но в прошлом видео мы с вами договорились о том, что мы, вот наша школа переводит это все в истинное солнечное ваше время рождения. Если вам известен свой час, ваш час рождения, то обязательно укажите в калькуляторе место вашего рождения и узнайте свой знак рождения, свой знак рождения точный по часу рождения именно, и люди, которые родились в час тигра. Как правило, это люди очень живые и энергичные. Да? Вспоминаем вообще характеристику тигра, да, то есть как и животного, как и быка мы брали, да? какие-то условные характеристики этого животного. Это смелые люди, но склонные к размаху, к каким-то масштабным действиям. Они очень достаточно сильно стремятся к успеху пытаются использовать все возможности они достаточно пробивные в них есть какая-то жилка такая ну, как бы предприимчивость но у них есть одно слабое место эти люди очень по и налезть и как говорится иной раз это лезть достаточно грубая в их адрес но тем не менее они принимают ее за правду да то есть вот любит все-таки когда их хвалят замечают их успехи и нечистые на руку люди могут пользоваться вот вот, вот такими да, вот, вещами, чтобы тигра очаровать ну, как бы и, как сказать, подвязаться к этому знаку. В молодости у них могут быть какие-то трудности в отношениях, но когда они с, с течением времени, когда они приобретают опыт, взрослеют, как правило, эти трудности ну, не то чтобы исчезают, но их становится все меньше и меньше эти люди рожденные в час тигра со временем набираются опыта и житейского опыта мудрости и применяют с успехом это все в своей жизни и тоже доб добиваются успеха Следующий земная это кролик люди рожденные в час кролика еще раз напомню что периоды интервала рождения можно посмотреть наши таблицы и же или же надежнее будет построить свою карту рождения на калькуляторе указав свое место рождения люди рожденные в час кролика но ну, вспоминаем кролика да это как правило очень заботливые милые трудолюбивые люди они очень чувствительные для этого знака очень важны отношения очень важна семья то есть эти люди, в общем-то, заболевать начинают в кавычках, когда какая-то дисгармония в этих сферах. Как правило, они обожают родительскую заботу, свой адрес, и в большинстве случаев они ее получают, поддержку семьи. И как представитель прошлого знака тигра, кролики могут, в общем-то, накуролесить в молодость, если так можно сказать, личной жизни. Ну вот, опять-таки, по прошествии какого-то времени, да, после 30-35 лет, как правило, их личная жизнь стабилизируется, и они находят свое счастье. И она становится достаточно стабильной, личная жизнь. Люди, которые рождены в час дракона, да, то есть дракон. Ну, как бы вообще, ну, не, не в обиду другим земным ветвям знаком будет сказано, но есть такое мнение, что китайцы обожают людей, ради, обожают родиться в часть дракона, потому что считается, что это очень счастливый час рождения. Это, дракон это у нас некое мистическое животное. Они, эти люди достаточно оригинальны, конечно же, остальные знаки в карте тоже от этого зависят, насколько оригинальны эти люди будут, да, в формате городского сумасшедшего или человека, который все делает каким-то таким вот своим способом, своим образом, да, отличается от других. Ну, конечно, про городского сумасшедшего – это шутка. То есть они достаточно оригинальные, они э, умные, умные, дружелюбные, да, то есть дракон он достаточно дружелюбный, если ты его не задеваешь, то он не конфликтует, он первым не идет на конфликт они достаточно проницательные они уже рождаются такими то есть это как бы некое мифическое животное которое парит над, над, над всем остальным да. поэтому вот у них уже внутреннее такое благородство есть врожденная да, какая-то независимость есть такая тоже отличительная черта драконов эти люди очень любят независимость и это может ну, не очень хорошо влиять на их семейную жизнь особенно у женщин то есть скорее всего такая женщина но ну, не потерпит какого-то жесткого контроля над собой но ну, если ее партнер понимает что просто жене там да или мужу нужен нужно свое какое-то пространство то все будет хорошо но в то же время они как правило не не обманывают там своих супругов да вот этот контроль ему не нужен потому что они люди благородные и как достойно поступают могут многого достичь жизни и жизнь их может быть и бурной и разнообразной то есть они сами регулируют до да, скорость с которой они едут по этой жизни едут на этом ну едут с какой скоростью события до да, в их жизни и какие события и но опять-таки помимо того что они любят независимость они еще могут быть Некоторые представители этого знака, у которых, у которых дракон стоит часть, могут быть слишком самоуверенными. Да? То есть с, этим, с этой чертой характера надо поработать, чтобы на своей самоуверенности не набить шишек. Но ну, и опять-таки как они могут быть щедрыми благородными людьми иной раз садятся им на шею да, окружающие и дракону это тоже надо как-то как -то, да, контролировать чтобы не не было слишком сложно по жизни двигаться следующий час рождения это земной овец, змея, змея змея у нас ну, вспоминаем змею да как мы представляем ее в жизни это очень мудрые люди хорошими аналитическими способностями они бывают перфекционистами могут быть не очень откровенными с окружающими быть замкнутыми очень организованные люди подходят к решению задач подготовившись все проанализировав просчитав могут быть бизнесменами, но как бы к людям, ну, людям на распашку душу они не открывают, но у них есть некий круг людей, как правило это их семья, какие-то очень близкие друзья, с которыми они себя ведут очень тепло, как бы делятся плодами своего успеха, в общем-то заботятся об этих людях, но с окружающими, с остальными они могут достаточно быть закрытыми и расчетливыми. Следующая земная ветвь рождение это лошадь да то есть земной вид лошади вспоминаем лошадь да в нашей природе <laughs> это как правило люди с таким бурным достаточно характером активные пылки тоже не любят ограничений любят все новое перемещаться. очень сложно представить человека ну там либо с большим количеством лошадей в карте либо вот как в данном в данной трактовке с лошадью в часе который любил бы сидеть в закрытом офисе до да, каком-то закрытом помещении как бы за стулом по 10 8 часов то есть они любят работу со свободным графиком ну сложновато их закрыть где-то вот на в неволе как говорится могут быть достаточно упрямыми даже если да, да, кстати вот слабое место этого знака заключается в том что они могут упорствовать упрям быть упрямыми даже если они не правы да то есть вот настолько реально отстраивать свою точку зрения что в общем то это может даже какие-то конфликты вызывать но это компенсируется их добрым нравом оптимистичным они притягивают людей и они должны быть вот как раз новаторами да то есть какие-то новые возможности искать какие-то новые пути развития то есть это такой знак который должен быть развиваться следующий знак рождения это коза коза вспоминаем характеристику козы это люди достаточно тоже консервативные Кажется, окружающие могут быть немного скучными они достаточно прагматичные разумные исполнительные серьезные могут быть скрупулезными слабое их место они прекрасные люди они очень, кажется, скучными, но на самом деле внутри, внутри представителей этого знака достаточно э, творческий мир, да, так развит. Они могут просто не показывать это все окружающим. Но, к сожалению, иногда вот люди, представители этого знака могут использовать в окружающих своих целях, то есть манипулировать людьми. Но опять-таки в, в лоне семьи, да, в, в окружении людей, которых они любят и ценят, таких людей, ну может быть не так много в, в окружении представителей этого знака, они э, отдают себя полностью, они заботятся о супруге или супруги ну, о супругах э, и э, о своих детях, потомстве, любят домашний уют, любят заботу э, оказывать, да, и получать ее взамен. Но вот с окружающими они могут поступать не, не столь, да, как бы великодушно. Ну, еще минус представителей этого знака может быть в том, что они могут заниматься, начинать одним делом, потом переключаться на другое, что-то им может наскучить, им иногда бывает сложно сосредоточиться на чем-то. И коза – это коллективное животное, то есть эти люди могут иногда поддаваться, как говорится, давлению, да, там, обществу, социума, групп, то есть они, как правило, им нужно все равно… Ну, в хорошем смысле окружение да, чтобы чтобы как-то чувствовать себя комфортно и уверенно то есть это такие люди которые могут иногда полагаться на точку зрения других людей мы сегодня с вами прошли земные ветви час рождения остановились на козе и в следующем видео мы дорассматриваем остальные земные ветви по характеристике как бы часа рождения еще раз хотелось бы сказать друзья что час рождения это только четверть карта базы помимо того что на карту базы на характер человека на события его жизни еще оказывают и толпы удачи приходящие и года и все что и окружение фэн-шу и его собственные действия то есть это собственно говоря какие-то условные характеристики конечно же безусловно коза в карте где много предположим там стихии земли или еще представителей земляных земных знаков или каких-то стабильных божеств она будет более явно проявлять например черты консерватизма да там какой-то может быть закрытости а человек, у которого карта состоит, предположим, из путешествующих лошадей или каких-то активных божеств, он, конечно же, где-то в глубине души будет проявлять кровь знака часа рождения, но это будет не столь явно проявляться. То есть в любом случае час рождения это наше что-то внутреннее, да, то есть это наши внутренние тайные желания, наши внутренние линии проведения наша внутренняя прошивка, да. Иной раз люди нас окружающие до часа рождения нашего не доходят, до да, на нашего характера. То есть нас сначала видят по году рождения, потом по месяцу, потом по дню. И если вы, например, с какими-то своими знакомыми, да, общаетесь не столь тесно, то, то, они даже могут никогда не догадываться о том, что у вас какие-то характеристики проявлены в характере, которые зашиты у вас час рождения. Так что это, эту информацию прошу воспринимать как больше вот такую популярную, до да, которая могла бы быть, ну, там последней капли, когда вы сомневаетесь, когда вы все техники уже перепроверили своего часа рождения или вы точно знаете, что вы рождены в какой-то час. Это просто, собственно говоря, какая-то такая вот кусочек пазла когда вы говорите ну да я вот скорее всего дракон я скорее всего не змея я вот все-таки такой или я скорее там всего тигр да я не бык я тигр то есть это как бы такой дополнительный формат переходите по ссылке под этим видео и зарегистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по восстановлению часа рождения в карте бадзы